февраль 2019 года активно близится к своему завершению, морозы вовсе не думают оставлять ваши айфончики в покое. Примерно месяц назад я снимал первую часть видео «Что делать, если iPhone разряжается на морозе?». Если вдруг еще не смотрели, обязательно кликайте на появившуюся аннотацию в верхнем правом углу. Почему при заряде в 50, а то и все 80% при минусовой температуре айфоны выключаются, в то время как смартфоны других производителей держатся даже тогда, когда столбик термометра опускается до минус 35-40 градусов? Во-первых, в толщине? Да. Начиная с пятого поколения, корпуса айфончиков являются довольно тонкими. Именно недостаток толщины и вызывает быстрое проникновение холода через стенки устройства. Второй причиной считают материалы корпуса. В большинстве своем они делаются либо из стекла, либо из металла. В этот же самый момент какой-нибудь китайский смартфон от Xiaomi, задняя крышка которого изготовленная из пластика, будет держаться на морозе гораздо дольше любого айфона. Но это не повод расстраиваться, друзья. Давайте заключим с вами небольшой договор. Если я прямо сейчас рассказываю вам вам действительно интересную и, что немаловажно, полезную информацию, то вы ставите лайк этому видео и подписывайтесь на канал. Всяко легче, чем трясти свой смартфон, не так ли? Первое, что необходимо сделать – начать пользоваться проводными или беспроводными наушниками на открытом пространстве. Чаще всего iPhone разряжается именно при разговорах через стандартное приложение телефон, думаю, не я один это заметил. Поэтому подключаем проводные или беспроводные наушники и разговариваем исключительно через них, iPhone вытаскиваем только чтобы принять или завершить звонок. Стоп, а как же набрать кому-то? Так все просто, попросите Сирии позвонить такому-то такому-то абоненту, и она обязательно совершит звонок. Знаю-знаю, совету сто лет в обед, но тем не менее, закупитесь bankами. Многие до сих пор почему-то не используют это чудо инженерной мысли. Кстати, в большинстве своем из-за отсутствия мобильности. Не беда, открываем наш любимый сайт AliExpress и ищем bank на любой размер и цвет, а также емкость батареи. Четко! А что ты тут собираешься делать? Да так, пауэрбанк собираюсь прикупить. И что, просто купить и все да? Ну да, что тут такого? Хм, ну ты даешь, дай-ка за тебя все сделаю. И чего ты сделал? Разве здесь где-нибудь есть разница? Все очень просто. Я поставил тебе расширение от кэшбэк-сервиса Smart Именно Smart имеет наибольший процент по возврату средств при покупке товаров через интернет большинства магазинов. среди них Алиэкспресс, Ломодат, читай Литрес, Букинком и многие другие. Ну и как это все работает? Все очень просто. Ты регистрируешься на сайте, устанавливаешь расширение на свой компьютер или приложение на айфончик и начинаешь экономить на покупках с первых секунд после создания учетной записи. То есть это реально работает? Собой. Слушай, а как деньги вывезти? Вообще-то поддерживается большинство платежных систем, начиная от киви или бабмани и заканчивая банковскими картами. Слушай, так это же круто, прям огонь получается. Если что, ссылка уже ждет твоих подписчиков в описании под этим видео. Да. В третьих, используйте режим энергосбережения. Я без понятия, что за магия происходит, однако активировав данную функцию, не только я, но и многие мои подписчики замечают, что iPhone значительно медленнее разряжаются на морозе. И самый последний совет: обратитесь в профессиональный сервисный центр, чтобы там заменили аккумулятор вашего iPhone на новый. Процедура в принципе не особо затратная, однако она сэкономит вам неимоверное количество нервов и средств в дальнейшем. Если вам понравилось данное видео, вы узнали для себя что-нибудь новенькое, не забудьте поставить лайк этому ролику и подписаться на канал. До скорого, друзья! Пока-пока!